К Ташкент Корши вторая карта замечательнейшего и интереснейшего, я надеюсь, Best of 3. Uh, у Корши есть возможность отыграться после досадного поражения на карте Трейн со счетом 16-3. Но ну, вот так получилось, что ребятам немножечко не зашло на трейне, но в чатике меня порадовали, сказав, что. Вот так получилось. И на Дасте на самом деле ребята играют на порядок лучше. Тем более Корши начинают за сильную сторону. Это возможность набрать достаточно большой и уверенный набор раундов, так скажем, на вторую половину. Однако ретейк идет весьма и весьма жесткий. Ташкенцы, Бог ты мой. Три минуса от команды Ташкент, только один от Корши. Печальненько пока все идет на пистолетке. Времени. Не... Можно сказать нет, потому что... хе <смех> хе Как же эпично сейчас погиб Нарко. <смех> Какой же неудачный прыжок он сделал. 1-0, дорогие друзья, в пользу команды из Ташкента. Вторая карта начинается для Корши с поражения в пистолетке. Пока не начался матч, Александр, до тебя не тянулись с Хабаровска. Там на днях лан-турнир пошел по КСГО. Его в одном из центральных кинотеатров транслировали. Не поступали ли предложения по нему? Нет, Радо, не поступало ничего. Вы и ах, но, видимо, в Хабаровске обо мне, может быть, не знают, а может, как известно, частенько бывает такое, что комментируют а, какие-то турниры свои люди, и поэтому не всем дозволено, так скажем, их комментировать, потому что, ну, я не думаю, что это вопрос цены, а, ценники по Counter-Strike Global Offensive у меня очень-очень и -очень приземленные, поэтому, ну, предположу, что просто а, обо мне не знают, ну, или комментируют свои. Корши. готовит выход на точку Б. Кстати, есть автомат Калашникова Унипа. Ну, такие мувы я не очень поддерживаю, потому что, ну, во втором раунде Калаш это скорее как-то бредовенько. Это вот так прям на удачу, что этот Калаш что-то действительно изменит. И шансов очень и очень мало. Ахавау забирает таза. И вот вам автомат Калашникова, который выбегает в первых рядах. И в первых же рядах, к сожалению, погибает. Пере... При... Прискорбнейшая, при припечальнейшая Ситуация Ну и по результату 2-0 Гаймодис, приветствую, приятного вам просмотра у вас не было, как ваши делишки? 2-0 Тем временем у Корши по-прежнему, как я и говорил Собственно, есть шансы на камбэк Очень хотелось бы увидеть э -э Шансы на камбэк <рег> Реализованные, но может и не получится Uh, Pixel to Life, привет, это что? Привет, это лан турнир из Узбекистана по Counter-Strike 1.6. Ну, собственно, в, в названии все написано. Simple, энтрифраг по непу, попытка захода на точку Б от Парадокса. Ну, Парадокс здесь, кстати, у нас как-то один нарисовался, почему-то его товарищи по команде не сильно хотят ему помогать с этим самым выходом. Сам Simple и Spawn, да, еще TAS и JSN вообще так-то тут а, сплошь и рядом профессиональные никнеймы. Акре! Вот это реализация калаша, вот это я понимаю. Но очень важно, опять же, в этой ситуации заметить факт того, что Акре зашел на точку Б, поставил там бомбу и пытается свалить в Тэшку. Ему, кстати, удается это сделать без потери лайфбара. И, ну, тут только командные действия помогут команде Ташкент выиграть раунд. И эти командные действия реализованы, я считаю, на 5 баллов. Потому что как только один из игроков обороны сел на дефьюз, второй моментально пошел и перекрыл подачу воздуха, если можно так выразиться. Игроку С никнеймом Акры 3-0 и парадокс Парадокс, действительно В какой-то степени получился парадокс Карши начинают с Энтрифрага Снайперская винтовка у парадокса сработала Нарко погиб И теперь с численным перевесом на одного игрока Карши в принципе могут захватить точку Б Но могут конечно и побороться за точку А Здесь в общем полным-полно Возможных вариантов развития событий дабл от симпла минус атака, равенство численное достигнуто командами 3 в 3 ситуация Пока, конечно, нельзя э, придумать и понять, э, чем руководствовались игроки команды Корше Выбирая вот такую стратегию Но стратегия получилась, как мне кажется, слабоватенькой Вот, честное слово Сделав энтрифраг, можно было разыграть куда более интересно Но как разыграли, так разыграли Ни в коем случае не говорю, что ребята... Неправый таз вышибает Ахавао. И теперь уже 2 в 2 с поставленной бомбой на точке. Ошибочка нарисовалась у нас. Ошибочка от таза. И минус... Минус акры, дорогие мои друзья. 4-0. <coughs> Простите, дорогие друзья. Океан PUBG Mobile. Приветствую. Александр, растёте, аудитория увеличивается. Гай Модис... Так всегда, когда я комментирую а, турниры а, из Узбекистана или игры каких-либо узбекских команд. У меня на самом деле очень большая аудитория на канале. Именно вот из всех моих 18 600 а, подписчиков а, базируется как раз-таки именно в Узбекистане. И поэтому это в какой-то степени одна из моих основных аудиторий. Поэтому любой турнир по кс в Узбекистане всегда сопровождается... Хорошим онлайном И за это, ребятам, отдельный респект Нарко минус Снип Ну а перед этим еще и Таза убили И пока что как-то Корши не выглядит Как команда, которая начинает в атаке И еще и выигрывает уоу уоу колстизи а, Просто с прострела Просто с прострела убил нарк со снайперской винтовки Минус парадокс И как-то хотелось бы, чтобы Корши цеплялись За возможность выиграть Но почему-то так получается Что что-то прям совсем Плохо Получается едва ли не то же самое, что было на трене. Акры, ну, отстрелил Симплуху. 87% здоровья осталось у игрока атаки. Десант на мидл. Ну, не знаю, насколько, конечно, успешно это решение. Но вы сами, в общем-то, видите, насколько оно успешное. А, вообще ни насколько. Хорошая идея была, конечно, сейчас выйти под вражеский дым. Так сказать, попытаться удавить. Удивить, извиняюсь. Собственно, и не забудем самый популярный э, вопрос. Да-да-да, именно так. НИП! <звы> <звы> <звы> <звы> <звы> <звы> Энтрифраг. Второй минус от непату тоже. Точка Б зачищена. Ну, неужели? Неужели это будет 5-1, дорогие друзья? Мне уж прям в это даже и не верится. Отчасти парадокс ждет аркаду на длину. Но таковой, наверное, не будет. Не по таймингам, так скажем, сейчас аркадить банку. Хотя Ахавау в теории, наверное, может все-таки в нее убежать. Но здесь, конечно, нужно думать о сейве. Колстизи, нарко. Ну, типа позиции, во-первых, дальние. А, во-вторых, очень неудобные для того, чтобы ретейкать. Плюс численного перевеса. Все Таки нет. А, НИП разменивает погибшего товарища. Но это не страшно. Зато экономический урон по игрокам команды Ташкент нанесен а, куда более существенный. Потому что выбитая снайпер... снайперская винтовка. Колстизи. Ну, он, конечно, скорее всего засейвит авик сейчас. Да. Поэтому экономический урон уже не такой существенный, как хотелось бы. Но он все-таки нанесен. И плюс, конечно же, поражение в раунде получают ташкентцы. А вот а, ребята из Корши... Берут первый матч-поинт, и это 5-1. Но если вы вспомните, то при счете 7-1, точнее при счете 7-0, Корши взяли первый свой матч -пойнт. И, конечно, это пораньше, чем на трейне. Но другой вопрос, что Корши начинали первую карту в слабой стороне, а теперь начали в сильной. И вот в сильной стороне, конечно, лететь со счетом 5-1... Это как-то не пророчит ничего, к сожалению, позитивного Хотя, конечно, очень хотелось бы, положа руку на сердце Увидеть э, какой-нибудь положительный исход событий Для команды Корши я имею в виду Потому что это в перспективе может вывести нас э, на третью, так сказать, э, карту 4 м -очки, снайперская винтовка АВП у команды Ташкент, Корши при этом уже, скажем, нет комиссии, Гаймодис, это вы, да? Я увидел только что, да, на шаурму спасибо большое, 150 рублей от души, благодарю вас. А, НИП минус спаун и выход на точку Б, неожиданно у нас здесь наклюнулся, вроде бы под точкой А стояли а, ребята из Корши, но теперь планомерно идет перетяжка на спот Б, что, разумеется, в данных реалиях... На мой взгляд, вполне себе очевидно. И именно этот раунд и просится. Но снова Simple и Spawn погибли. Остались все те же Нарко, Колд и Ахавау, которые, ну, просто сейвятся уже во втором раунде, ибо точка Б не удерживается. Ну, здесь, конечно, вопросы к э, команде из Ташкента. Почему они каждый раз руинят сами себе точку Б? Хотелось бы все-таки видеть... Э, как бы это так правильно выразится, а, борьбы даже и на этой точке. Пусть я допускаю, что она у команды Ташкента а, немножко слабее, чем точка А, и Корши прекрасно прочувствовали момент того, что точка Б слабее. Не зря два раунда к ряду выигрываются именно на этой точке, и после того, как Корши один туда заходят, Ташкент вынуждены уходить на сейв. Но ну, мне кажется, что это вполне себе... О чем-то договорит. Да и говорит это, естественно, ни о чем хорошем для команды Ташкента. То есть здесь уйма раундов. Быстрый выход на точку Б. Фейк-выход на точку Б. Фейк-выход с отвлекающими маневрами. Сплит-пуш через мидл и тешку, Полным-полно различных каких-то вариаций. Для розыгрыша точки Б. Ну вот вопрос, конечно, прибегнут ли к каким-либо из этих вариаций игроки из команды Корши. Я бы лично сейчас, наверное, не менял бы вектор атаки и продолжал бы давить на точку Б. Уж больно хорошо получается ее продавливать. Но, с другой стороны, постоянно ходить на одну и ту же точку, естественно, нельзя. Соперник научится играть рано или поздно. И... Ну, то есть, научится играть под соперника. И не просто не отдаст. Придет вот момент, когда точка Б просто не упадет. Нип, в соло, между прочим. В других стримах, если я не ошибаюсь, можно было видеть человека через стенки. Можно было, да, не ошибаетесь суицидалите, можно было это делать до момента, пока я не обновился до Windows 1, на нем. Мой примитивный ВХ, который был сделан исключительно для стримерской сборки, не работает. Симпл остался в соло. В этот раз удалось ребятам из корши раскачать своих соперников. Развеселить их, если можно так выразиться. И Simple остался один. Ну и тут уже вынужденный, наверное, сейф от Симпла, да, Потому что один в четыре идти выбивать. Даже без дефьюз китов. Ну, мало перспективная затея. А уж про то, что эту затею реализовать еще нужно как-то... Ну, мне вообще прям не кажется, что это возможно. Хотя, конечно, если бы это был бы тот самый Симпл, да, который играет в Нави, то, может быть, и вытащил бы, кто знает. Но пока же мы с вами видим 5-3 в пользу команды из э, Ташкента по-прежнему, но три к ряду раунда, Корши 1 э, забирают и оставляют их за собой. И это, опять же, очень и очень тонкий, но качественный намек. На то, что во второй половине тоже будет сложности. На то, что вообще в целом карта DAS 2 простой не останется. И вот, кстати, быстрый выход, о котором я говорил. Применяют все-таки карши различные стратегии. Это радует. Не играют шаблонно. И именно не шаблонная игра, как я считаю, может помочь им выиграть. TAS, GSN. Ну, в общем, куча минусов от кучи игроков команды карши 1. И это 5-4. Уже практически сравнялись коллективы. Жестко, круто и, на мой взгляд... Весьма эффектно сейчас обстоят раунды у корши 1, ну, хотя бы с раскидками, хотя бы с какими-то, э, ну, однозначными подходами к раунду, да, то есть у нас есть задача выйти на точку, мы ее постепенно пытаемся реализовать, эту самую задачу, ну, вот парадокс. А с автомата Калашникова сейчас забрал спауна. ДжСН пытается отогнать оппонента со снайперской винтовкой. Если я не ошибаюсь, это нарко был под банкой. И в целом отогнать удалось. Но просто вот зачем? Сидел бы он там себе и сидел. Точка это в очередной раз захвачена. Вот в чем прикол, дамы и господа. Каждый раз команда Корши просто ломает своим соперникам точку Б. В этот раз на ней был один спаун. Почему-то на ней не было симпла. Ну... К счастью для Симпла на ней не было Симпла. Симпл в этот момент погибает на меду от рук GSN. -а. Ну и тут уже, конечно, опять же очередной сейф, но при этом 5-5. Команда Нукус есть? Состав какой? Ерлан. Приветствую вас, во-первых. Во-вторых, состав есть. Да. И а, как раз следующий матч, который мы будем смотреть в рамках следующей встречи. Увидим с вами команду Нукус А Хавао даблкил успел оформить Еще вот так на легко На отстреле сыграл Здорово, кстати, сыграно было Но ну, два выпитых девайса с командой, у которой Винстрик уже насчитывает 5 матчпоинтов Мне кажется, это вообще не экономический урон Потому что нанести экономический урон Команде, выигравшей 5 к ряду В атаке уже практически невозможно Ну, только, только луз стрик способен лишить экономики Команду Корши 1 Сардор, приветствуем как, как попасть на турнир? А я видел, кстати, в начале стрима кто-то спросил, а можно ли участвовать на этом турнире. Ой, забавные вопросы, да, рубрика «Забавные вопросы». Нарко! Не сдержался, все таки выстрелил, увидел вылетающие гранаты. Понимает, что, наверное, кто-то сейчас под эти все вылетающие гранаты выйдет. Но нет, на самом деле никто открываться пока что из-под банки не планирует, потому что там банально просто не было никого, кроме GSN, но да. Тут уже скорее вопрос в том, что сам э -э Нарко зачем-то остался на позиции После того, как сделал кучу выстрелов со снайперской винтовки Ему все-таки, наверное, мне кажется, повторюсь, это мое мнение Лучше было бы отойти куда-нибудь ближе к точке И в таком случае было бы, было бы гораздо качественнее проведение этого раунда ну что, снова попытка зайти на точку Б. За дальним находится один из игроков обороны. Также есть еще игрок за Иксом, но у нас прыгает ХЛТВ, к сожалению. Э, к сожалению, к сожалению, Прыгнул, Но вроде бы мы ничего такого сильно-то уж и не пропустили. Бомба просто была перетянута на точку А. А как э, это было принято решение, вот для нас загадочка. Колд Сизи а забирает ДжСН, э, а далее неожиданно. Неожиданно, но попадают просто в замес. В мясорубку, я бы даже, наверное, сказал. Игроки а, Ташкента из двух сторон. Их просто расстреливают ребята из команды Корши. 6-5. И неожиданно Корши вырываются вперед. Так. Чатик, чатик, не всегда все успеваю увидеть и прочитать. Так быстренько, быстренько, быстренько. Здравствуйте, извините, раз что стримите. Ну кус с кем играют. И если знаете, состав какой, кто играет. Состав не могу назвать, потому что не знаю. Знаю только там, ну, допустим, там Саяджин играет. И еще какие-то ребята. Я просто не смотрел, кто там играет. Но вот точно знаю, что они играют против Самарканда. И этот матч мы посмотрим. После того, как ташкенты и корши определят, кто же из них сильнее. Пока что, между прочим, это достаточно толстый намек на третью карту, да? Корши в атаке 6-0 ведут. Ну, то есть 6-0, это 6 к ряду, я имею в виду, да? Опа, здравствуйте. Спаун не спаун. Не повесил ваншот с дигла. Настоящий спаун повесил бы. Ладно, конечно, не в обиду спауну из ташкента, но... Я думаю, настоящий спаун бы... Успел бы попасть в голову. А пока у нас 7-5. Саша, пиши, что 200 долларов мне на киви можно, я не против. Это я не понял. К, к чему? Мне тоже можно 200 долларов на киви, я тоже не против. А, типа участвовать можно. Все, понял, понял, понял. Не, ну я против такой штуки. Нельзя обманывать людей. Это нехорошо. О, ТТ наконец узнали, что они сильная сторона. Безусловно! Ты посмотри вообще, как они узнали это. Правда, жаль, что не очень... Скоро, да, то есть не очень Ну как это, блин, сказать-то правильно Жаль, что не в начале матча они об этом узнали 5 раундов пришлось отдать Но в целом еще можно выйти, например, на 10-5 Что очень круто Когда еще игра будет? Следом будет много игр а, вот, вот следом Сегодня от 4 до 6 карт мы с вами посмотрим, ребят От 4 до 6 Сейчас мы смотрим вторую, не переживайте Минимум 2 еще увидим Это минимум А максимум еще 4 все будет зависеть от того, какие щита будут на карте. ТАСС! Минус снарку со снайперской винтовки. И в ситуации 4 в 4 команда Карши-1, по всей видимости, принимает решение выйти на точку А. И получается это... Ну из рук вон плохо Очень долго НИП подкрывался на длину Чтобы помочь своим товарищам пройти по зигзагу Но лучше поздно, чем никогда В данной ситуации это вполне себе применимо Колстизи со спауном остаются В не самой приятной позиции Для а, приема выхода на точку Ну и естественно Здесь НИП будет играть роль Отрезающего игрока, который по идее Не должен пропускать никого на просвет Ну а в свою очередь ТАС уже пробегает в точку Чтобы поставить бомбу, самое главное встать в позицию с которой не убьют Вот что самое главное <смех> Спаун Попрыгунчик, вот это прыгнул Прыгнул так прыгнул Ну, колстизи, здесь, конечно, мертвая ситуация Нужно открыться под яму Убить соперника, моментально развернуться на точку И убить там еще одного Поэтому, конечно, такие раунды берутся С огромным-огромным трудом и огромным везением Здесь можно констатировать факт того, что колстези не повезло. Какая карта после этого? Если команда Корши выиграет, то мы с вами смотрим карту Инферно. Если команда Корши э, проигрывает, то мы с вами смотрим Нукус против Самарканда на карте Инферно. В общем, в любом случае, следующая карта Инферно. НИП! Энтри по спауну, ну и, как вы понимаете, в очередной раз падает какая точка... Да правильно, все та же самая точка Б. На споте Б постоянно что не раунд, то проблема. Это, конечно, печально со стороны команды Ташкента. Но где-то же должно быть слабенькое местечко. Таз пытается забежать в спину к соперникам. Бомба была поставлена, но Таза, короче говоря, забыли позвать. <смех> так получилось, что когда ставили бомбу, Тас находился очень далеко и помогать своим товарищам по команде попросту не имел возможности. Ну, проснулись ребята из Ташкента. Заметьте, 8 раундов кряду ряду было отдано в копилочку команды Корши, и только после этого Ташкент все-таки с трудом но смогли выиграть. Ну, добрый вечер, всем привет! Knife Space One, приветствуем! Наверное, Инферно, если ничья будет. Ну, Инферно, если ничья будет, это само собой, конечно. Ничей не может быть на турнире. Всегда должен быть победитель и проигравший. Смотри, как ага, пытаются. Оттуда стреляет ТАСС, отсюда стреляет Нарко. Ребята пытаются друг друга прострелить, но оба стреляют, на самом деле, конечно, по позициям, где никого попросту даже и не было. Прокидка сейчас под банкой произошла, GSN не совсем удачно открылся, из-за этого, собственно говоря, при выходе с банки погиб. Ну, так бывает, рабочий момент, и Нарко, конечно, за счет удачной позиции, я бы даже сказал, более удачной позиции, забирает Таза. Таким образом, мы выкатываемся на ситуацию 5 в 3, где численный перевес на стороне команды из города Ташкент и Корши. К сожалению, в начале раунда ничего продуктивного сделать не сумели. Но вот сейчас, может быть, и получится. Симпл, во всяком случае, погиб. Нарко... Narco... Ну, позиция у Нарко, не сказать, конечно, что очень хорошая. Но с АВП здесь можно ваншотнуть. Почему нет? Но не получилось. Так тоже бывает. Неожиданно на подъеме оказывается Стизи. Забирает первого. Пытается забрать второго. Но второй минус достается другому игроку. И минус от Стизи все-таки проходит... Дорогие друзья, 8-7 Итоговый счет первой половины Минимальный перевес за командой из города Карши Хороший комментатор, молодец, конечно же Ахмед, спасибо вам большое, приветствую вас И приятного вам просмотра Большое спасибо вам за теплые слова в мой адрес Я вам благодарен Абдуманоп, приветствую и вас, и вам тоже Доброго вечерочка и, конечно же, приятного просмотра Ну что, ребят, поменялись сторонами Какие перспективы? Ташкент теперь играет в сильной стороне И у команды Корши, по идее, от этого должны возникать огромные проблемы На самом-то деле, да, потому что они сильную сторону выиграли Ну, в общем-то, положа руку на сердце Не настолько уж и уверенно, да Перевес всего-навсего в один раунд Это, ну, такое себе Поэтому потеть придется и во второй половине Если уж не запотели в первой, то придется потеть во второй Неизбежно Спаун из нижней тэшечки просто подрезает GSN. -а. Далее, правда, его подрезает парадокс. И поэтому как-то э, нивелировано, нивелировано то преимущество, которое э, зарабатывал сейчас э, спаун для своей же команды. Своей собственной гибелью он сам себя тем подставил. Ну, флешечка на мидл. И здесь, наверное, можно было бы даже 2D какую-нибудь соорудить да, с целью почекать, а, что же у нас там происходит на миду. Но, конечно, чекать нужно было бы игроку с Юспом А Юспов на миду в данный момент у Корши э, Ой, прошу прощения, у Ташкента попросту даже и не было а, Проход на А По длине, собственно говоря Есть ли здесь игроки какие-то? Да, есть, это НИП и ТАСС Но позиции вот здесь, конечно, под вопросом Позиционно, мне кажется, Ташкент просто решили сдать этот э, Простите, не Ташкент, Корши решили сдать этот раунд Оттягиваясь, э, собственно говоря, в респау на Крей минус колдсизи. Последним остается Ахавао. И здесь перестрелка сразу с двумя оппонентами. которые, ну, логично, в упоре выиграть было просто невозможно. В общем, дорогие мои друзья, это 9-7. Ну, пистолетка с трудом. С трудом, конечно, но залетела э, за команду Корши. В целом, это хорошо. Это хорошо, я имею в виду, что она залетела за Корши. Потому что им же надо как бы камбэчить. Не забываем. Не забываем, что камбэк для них э, жизненно важен. Ну, что скажете, дорогие мои друзья? Удастся ли Ташкенту выиграть 2-0? Или все-таки будет неизбежный 1-1 и третья карта? Вопрос, конечно, очень и очень важный. Именно для команды Ташкента, скорее всего. Хотя, конечно, он не менее важен для Корши, потому что на Дасте решится, попадают они в нижнюю сетку или не попадают в нижнюю сетку. Простите, дорогие друзья. Ну, в общем, ладно. Смотрим. А вот Юра предполагает, что будет 2-0. Парадокс и Акры по минусу. Симпл ответ на изглака. Но здесь, конечно, на эко-раунде даже пусть и удалось выбить девайс. А в целом будет все равно тяжело, конечно, что-то сделать. Однако Корши... С завидной частотой отдаю точки Вот это мне немножко, конечно, непонятно Команда, которой надо давать камбэк Постоянно стоит в закрытую Но удается выбивать Ладно, ну бог бы с ним Получается так, как получается Но это 10-7 Все-таки не удалось а, На экономическом заехать и победить Тут все за Ташкент. Ну, не все. Я бы все-таки Angry Man не говорил, что все за Ташкент. Потому что за Ташкент проголосовало только 81% опрошенных. А 19% отдали голос за Корши. Поэтому 19% зрителей как минимум за Корши. Видимо, ретейки тренили. Что, кстати, скорее всего. Потому что, заметь, второй раунд уже. Вот сейчас третий. Но пока, конечно, неизвестно, как он будет идти. Но первые два исключительно игра от ретейка. Вот прям видно, что ребята готовы отдать точку, чтобы потом ее забрать. Но это, конечно, стратегия, которую я редко поддерживаю. Потому что отдать точку это просто. А вот забрать ее, ну прям вот, ну не всегда можно. Не голосовал Юра! Ах, -а -а -а. то есть значит, даже есть еще и люди воздержавшиеся от голосования. Парадокс и Тасс остались против Ахавао, который... В некой растерянности сейчас прибывает. Ему, по всей видимости, совсем непонятно Откуда же ждать соперника а Соперник таится на подъеме И этим соперником является ТАС У него один ХП Парадокс Парадокс в КТ-респауне в данный момент сидит Выжидает Ну, тут, конечно, будет поставлена бомба Понятно <д takes anything else> и Немножечко я не угадал ход мыслей А Хавау, конечно, естественно Здесь должна была быть поставлена бомба Ну да ладно 11-7 Саня, я не голосую, не знаю, ребят. Понял тебя, Юр. Простите, дорогой комментатор, я о клубе говорю. А, все, я понял, все, понял, понял, понял, понял. Был неправ, извиняюсь, извиняюсь. Неправильно, вернее, вас понял. Ну, клубу всему привет. Привет, Blizzard Game Club. GSN с хаешечки Добивает Ахавау, ну а перед этим Вы сами видели, в общем, какая там Резня и Кровопролитная бойня произошла на парапете Раунд от команды Ташкента Ну мог бы быть в теории, конечно Интересным, если бы они хотя бы дошли До зигзага, но нет Ребята из Корши сказали, не надо никуда Доходить Александр, когда будем в гвинт играть? Ой, даже не знаю. Наверное, никогда, честно сказать. Я с э, радостью могу констатировать факт того, что все гвинты в Ведьмаке я выиграл. Ну, а в остальном, как я уже говорил, карточные вот такие игры типа Хардстоуна и гвинта. Э, не очень, как бы, мне с точки зрения геймплея. Ну, я просто больше любитель других игр. Четыре... Уже, простите, 3 в 3 благодаря минусу от нарка, да, появилась снайперская винтовка, и это, конечно, опять же, чревато проблемами для команды из, э, э, боже мой, из команды Корши, конечно же, потому что атака будет пытаться держать соперника на дальней дистанции за счет этой самой снайперской винтовки. Ну и, естественно, парочка игроков. Ой, смотри под моменталочку какой за под моменталочку заход. Не долетела моменталка, а Хавау остался просто без глаз из-за этой флешки. Вот это неожиданность. Ой-ой-ой-ой. Нарко -ой -ой -ой. еще и тиммейту залепил. Бах. Вот это раунд, дорогие друзья. Ташкентцы что-то придумали такое, что у них немножечко не получилось. Смотри, тимкилл, флешка, которая не долетела. Боже мой, под конец раунда так жестко ошибиться и из-за этого по большей степени проиграть раунд. Ай-яй-яй, ведь были шансы неплохие. Прикрытие от АВП. Два девайса в упоре, под моменталку заход. Но не сложилось. Буквально пара миллиметров не хватило долететь флешки, ну а дальше все уже пошло кувырком. Ни по GSN. По минусу. А Хавау. Ответный фраг по GSN. Но выйти в зигзаг, в общем-то, без потерь не удалось. Но выход, тем не менее, какой-то хотя бы получился. Симпл потерялся где-то на точке Б. Один одиншник он там находился. Ну и, естественно, подпал под соперника. Спаун один против четверых. Состав Нукуса. Те же ребята. Сайджин, Эйджин. Так это я не буду. Топим за корши, пишет Полиграф. Полиграф, спасибо вам еще за одни 100 рублей. От души вас благодарю. Так, так, так, так, а какая следующая карта? Ну, нужно еще вообще эту доиграть. А следующая карта Инферно при любом раскладе. Будь это пара Нукус и Самарканд, это будет карта Инферно. Ну, а если это 1-1 по картам, то третья решающая тоже Инферно. Поэтому готовьтесь к карте Инферно, дорогие мои друзья. Ну, а сейчас у нас уже 14-7, обращаю ваше внимание, дорогие мои друзья, 6-0 во второй половине. У Корши парадоксально, но сильной стороной является слабая сторона на карте, да? Ну, либо же Ташкент просто в атаке играют немножечко хуже. Сайаджин Кенгуру, да, Кузнечик, он же очень здорово со снайперской винтовкой прыгал, постоянно прыгал. Надеюсь, будет... А, вновь... Ничего себе, какая ха... А, это хаешка не от того. Все понял. Ну, спаун, короче, последний. Опять же, раунд... Раунд за раундом ребята из Ташкента пытаются занимать важные позиции с точки зрения атаки. И на всех этих важных позициях просто не выигрывают за счет раскидок. Да, то есть раскидывают, мне кажется, корши круче. И именно поэтому ташкентцы, ну, не могут просто добиться... Какого-то перевеса позиционного То есть они не могут зайти и удержаться на позиции Их постоянно с нее выбивают Ну здесь GSN мог сделать минус Фраг достался Тазу Ну какая нафиг, простите меня, разница Кому достался килл Главное, что он все таки достался команде Корши И счет таким образом становится 15-7, дамы и господа А это уже, между прочим матч Матчпоинт и это уже под собой означает то, что команда Карши могут сейчас выйти на третью карту. Но если, конечно, не отдадут 8 кряду, Если отдадут 8 раундов команде Ташкент, тогда это будет 15-15. Ну а там дальше допы. На допах уже можно и не выиграть. Так что нужно играть хорошо. Хорошо хоть не мираж будет. Я вот даже немножечко приоткрою завесу тайн для вас, Гаймодис. В этом турнире ни одного миража сыграно не было вообще. По-моему. Вот я так э, бегло проглядывал. По-моему, миража не было ни на... нигде вообще. Простите. Ну что, раунд будет строиться через зигзаг всей командой... Ташкента, и посмотрим, насколько корши смогут или же не смогут принять этот выход. Таз. Первый выстрел свой попадает в молоко, к сожалению. Начинается жесткая раскидка. Куча флешек. Парадокс. Та же уже и не о чем здесь говорить. Хотя нет, есть о чем говорить. Но нет! Но нет, дорогие друзья, это все-таки 16-7. Вот это! Офигеть! Какой поворот! Команда Корши выигрывают вторую карту, и мы смотрим с вами Инферно, но не с участием команды Нукуса и Самарканцев, а это все те же самые Корши и Ташкент. Вот что есть неожиданность, дорогие мои друзья.